привет друзья это юридический центр канал на котором всегда можете получить ответы на любые правовые вопросы и мы начинаем цикл выпусков про самые актуальные и злободневные законы которые были выпущены в стране 4 марта нынешнего года в россии вступил в силу закон об уголовной ответственности за фейки о действии российских военных в рамках спецоперации и призыв к антироссийским санкциям представители Правительство страны объяснили необходимость этих норм защитить солдат, офицеров и правду. Давайте же разберемся, что подпадает под определение этого закона. Какая ответственность грозит за его нарушение. И самое главное, что нужно делать и не делать, чтобы быть обвиненным по этой новой статье Уголовного кодекса. Вот так выглядит тезис этого федерального закона под номером 32 ФЗА 2022 года. Подробно с ним вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке, прикрепленного к описанию к этому видео. Как это уже бывало не раз в нашем законодательстве, за последние несколько лет этот нормативно-правовой акт решает одну задачу и одновременно создает другую проблему. С одной стороны, он ставит преграду для фейков, специально распространяемых в СМИ, а с другой создает большие трудности для работы журналистов, стремящихся честно и добросовестно выполнять свое дело и не нарушать принципы профессиональной этики. Давайте разберемся, что конкретно не так с этим законом. И мы сразу же натыкаемся на правовые грабли прошлого года, когда массово открывались дела по закону об иностранных агентах и нежелательных организациях. Тогда, напомним, под эту статью могли попадать люди, которые помогали или сотрудничали с этими организациями задолго до вступления его в силу. Но мы еще, вероятно, вернемся и посвятим этому закону отдельный выпуск А сейчас Сейчас вернемся к фейкам С этим новым законом возникают те же трудности и уже первые его слова в определении «публичное распространение» не исключают уголовное преследование за сообщения и материалы которые были размещены в интернете до вступления этого нового закона в силу. И остались доступны людям сегодня. Проще говоря, кто-то мог условно в 1996 году публично высказаться против введения войск в Чечню, а в 2022 быть за это осужден и получить реальный срок. Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и таких прецедентов мы просто не увидим. Но свою миссию я вижу в том, чтобы максимально подробно дать понимание о всех нюансах и подводных камнях нашего законодательства. Еще один важный нюанс в этом законе, который также, к сожалению, актуален в нашей правовой системе, это формулировка именно заведомо ложной информации. То есть, если человек осознает, что доводит до всеобщего сведения неправду, то в его действиях есть нарушение. А если он не знает, что это фейк, то в его действиях нарушения нет. Кстати, доказывать это обязано обвинение. Правда, этот нюанс сложно назвать приятным, ведь доказательства или опровержение фактов злого ума Штука своеобразная и отсылает в область эмпирических размышлений, а не голых фактов. Наверное, самая большая сложность в этом законе связана с понятием «дискредитация вооруженных сил РФ». И вот почему. В отечественном законодательстве определение «дискредитация» используется впервые, то есть мы с вами становимся свидетелем беспрецедентного случая в российском праве. На этом плюсы заканчиваются, потому что абсолютно не ясно, как это понятие будет толковаться на практике. Давайте возьмем любой пример. К журналисту попадает письменное свидетельство говоря письмо из военной части от служивого сына к маме и в ней парень сетует на то что кормят его плохо мало и питательно. Раньше это могло бы быть просто мнение как минимум или свидетельство правонарушения со стороны представителей вооруженных сил как максимум. Сегодня же обвиняемый может стать тот, кто опубликует эту информацию. С другой стороны, не опубликовать это, то есть скрыв, журналист подпадает под действие статьи 51 закона о СМИ «Злоупотребление правами». Выходит, что представители средств массовой информации оказываются в замкнутом круге и становятся заложниками двух противоречащих друг другу законов. За неполный месяц действия закона под него попали уже почти с десяток СМИ и еще больше отдельных граждан, в том числе и не журналистов. Геометрическая прогрессия, с которой растут дела по этому закону, позволяет предположить, что он может стать большим оружием в противостоянии с неугодными гражданами или организациями. Итак, основные проблемы в тексте нового закона о фейках — это вопросы, Вопросы и еще раз вопросы. Что считать заведомо ложными сведениями? И кто это будет определять? Где именно единственно верный источник официальной информации? Повторюсь, чтобы закрепить вывод, я бы сделал такой. Создан очень мощный инструмент борьбы с мнением, отличающимся от официальных позиций. Хорошо скажете вы, закон мы разобрали, а как нам с ним теперь быть. А вот про это, что теперь делать, мы поговорим в одном из следующих выпусков. И в общем сейчас еще сложно сказать, где поставить запятую во фразе «молчать нельзя сказать». Поэтому мы ее поставим пока в конце, чтобы в следующий раз внимательно разобраться, как он уже применяется на практике. Удачи вам, берегите себя, и соблюдайте все законы. А если нарушают ваши права, боритесь за них. Мы вам в этом поможем.